видеть вас на моей странице кто со мной еще не знаком меня зовут елена туманова я онлайн предприниматель и э, последний год я работаю только в интернете в прошлом я э, владелица салона аппаратной косметологии более 23 лет у меня стаж э, проведения аппаратной косметологии вернее, бизнеса в аппаратной косметологии. В сентябре прошлого года я закрыла, продала свой салон и уехала из страны. Сейчас уже восьмой месяц живу в Камбодже, до этого был Таиланд, то есть весь мой бизнес в интернете. За это время я построила четыре параллельных бизнеса в онлайне, которые приносят мне отличный доход. И сегодня я хочу сказать еще о такой ну, классной идее, я считаю, что это просто гениальная идея, и я хочу с вами поделиться, что именно сегодня я запускаю, до этого несколько дней я готовила запуск, запускаю еще одно направление и создаю себе еще один источник дохода. Тема сегодняшней трансляции, как за одну минуту создать интернет-магазин без вложений. Хочу сказать, что я давным-давно это хотела, рассматривала различные платформы, хотела сама сделать, но тот товар не нравился, то доход не нравился, то там еще что-то, пазлы не сходились. Несколько недель назад. Я познакомилась с компанией, за которой пристально стала наблюдать. То есть мне понравился товар, который дает отличные результаты, и э, люди просто на глазах преображаются, они становятся более здоровыми, более молодыми. А так как тема молодости и красоты мне очень-очень нравится, это просто любовь всей моей жизни, то, конечно же, мне это сразу понравилось. Дальше я как... Э, бизнес-вумен, я решила посмотреть, на чем же здесь можно зарабатывать. То есть я во многих компаниях просто пользователь, покупаю косметику, что-то там еще покупаю, но у них во всех был неинтересный, неинтересная доходная часть, поэтому я остаюсь клиентом, покупаю с хорошей скидкой, но бизнес я не развиваю. Что же происходит здесь? Здесь есть отличная доходная составляющая. Я наблюдаю за партнерами, как они молодеют, я наблюдаю за партнерами компании, как они зарабатывают, и мне все больше и больше импонировало это направление. Больше всего меня зацепило то, что при всем вот этом хаосе, при всем вот этом вот карантине, когда все закрывается, все падает, все рушится, ребята этой компании – сделали, делают двойные чеки, это просто фантастика, как так может быть? Я зашла на благотворительную, в благотворительную академию, куда приглашают всех желающих, можно получить совершенно бесплатный доступ и стала разбираться, что это за продукт, почему здесь так хорошо платят, более того, я зашла на официальные источники и посмотрела, что доходность компании выросла за вот этот период вот этого мирового катаклизма. Более чем в три раза. Это говорит о том, что компания очень перспективная и особенно перспективная вот именно в это время. Ну а то, что деньги есть в компании, это, э, э, партнеры получают просто двойные чеки, только за период карантина. Ну, я думаю, тут все ясно. Дальше стала разбираться и поняла, что бизнес можно создать совершенно без вложений. Э, у меня есть сейчас определенные полномочия. Если кому-то тема интернет-магазина интересна, обратитесь ко мне, я вам дам ссылочку. Вы так же, как и я, сможете за одну минуту создать интернет-магазин, который будет у вас наполнен товаром, то есть вам не надо будет его закупать, не нужно будет ни с какими баночками, не надо склады, логистику, бухгалтеров, не нужно никакой зарплаты людям и так далее. Ваша задача создать интернет-магазин бесплатно, ваша задача настроить, Свои социальные сети сделать коммерческое предложение, и ваша задача приглашать людей на благотворительную академию, где обучают всех и партнеров, и клиентов, потому что всегда будут люди, которым не интересен бизнес, у них все хорошо с деньгами, но они хотят пользоваться этой продукцией с максимальной скидкой. Они становятся открывают свой интернет-магазин, это ни к чему не обязывает, это совершенно бесплатно, и покупают качественный товар, который имеет три сертификата, американский, германский и Швеция, Швейцария. То есть, ну, тут уже имеют все сертификаты, все проверки, потому что это американское производство, и оно находится в штате Юта, штат Юта – это очень серьезный такой регион, где государственные проверки постоянны, то есть со всеми официальными документами можно ознакомиться. Все, покупают товар, получают максимальную скидку и все, за каждую рекомендацию им компания еще будет доплачивать. То есть это такое вот, скажем, для разнообразия, да, для того, что можно вполне накопить себе на, на, на покупку собственного товара или для семьи. Для тех же, кому интересно и молодость, и здоровье, и красота, и, конечно же, деньги, то тогда вам однозначно надо заходить, открывать интернет-магазин, вам нужно однозначно сразу же заходить в благотворительную академию и начинать обучаться, начинать разбираться, за что же в этом интернет-магазине платят до 80% кэшбэка или комиссионных с покупок ваших клиентов, ваших покупателей. Ну, тема действительно крутая, и я... Сразу же поняла, что мне это интересно, я посчитала, Сколько я могу зарабатывать на сегодняшний день, я прекрасно понимаю, что в течение первого месяца я уже получу свои материальные доходы, к сожалению, сейчас я живу в Камбодже, вернее, не к сожалению, к сожалению, что я не могу сейчас заказать продукт, потому что нахожусь в Камбодже, живу, я целых 8 месяцев путешествую, сначала был в Таиланд, сейчас я живу в Камбодже, и я хочу переждать вот эти вот, когда все границы откроются, не хочу отсюда выезжать, потому что у нас... Вообще все очень спокойно, никакой паники, люди спокойно живут и, и вуз не дуют, то есть им вот до этого карантина вообще до лампочки, плюс тепло, светло, фрукты и так далее. Вот. Вот, так, вот потому что у меня онлайн бизнес и мне вообще это не важно. Конечно, я закажу на свою семью, потому что я открыла для них тоже магазины и закажу на свою семью продукцию и к моему приезду мой, так, мои, скажем, мой продукт будет ждать меня уже дома. И вот как только я начну его принимать, я на всех своих страницах начну все показывать, какие я получила результаты по красоте, по здоровью. Потому что столько результатов положительных, таких классных результатов, вот именно по красоте, что меня очень-очень нравится – ну, я действительно никогда этого не видела и ведя свой бизнес, у меня салон аппаратной косметологии, отличные результаты, но таких результатов вот просто от того, что э, люди кушают правильную еду, я еще не видела, поэтому это действительно все очень клево. Так вот, я сейчас в самом начале, если тема вам понравилась, пишите мне. Ссылка для регистрации ко мне, группу будет внизу под трансляцией. Обязательно мне напишите, если интересно. Я вам дам целую инструкцию, что нужно делать. Я вам дам ссылку на бесплатную регистрацию. Вы так же, как и я, откроете для себя интернет-магазин и будете питаться правильно, будете молодеть, будете здороветь, но если захотите, можете еще и зарабатывать. Помните, здесь бесплатное обучение. Вы можете совершенно спокойно. Не рассказывать людям о своем продукте, не рассказывать людям о своем... И это не надо делать. За это делают профессионалы, э, за это лидеры э, компании, которые прошли обучение от мировых лидеров. Надеюсь, я донесла до вас свое настроение. Надеюсь, вам тема также понравилась, как и мне. Все вопросы пишите мне в личку, с удовольствием отвечу. Ну, а я всех целую, всех э, рада видеть на моей странице. И до следующего.